Рока любого мы сум. Они тебя провели, По Божьим путям, По Божьим путям, Они тебя провели. Бог дал тебе две руки, Чтобы все твои дни служили они, Бог дал тебе две руки, Чтобы все твои... На поле и говорит Один другому Послушай, вот история Моя Я наигрался И устал В своем хлеву я сладко спал Но странный шум Вдруг разбудил меня Как здесь люди Очутились Раньше их не видел я Над кормушкою Склонились, ну Дитя. Родился как ягненок тот маленький ребенок Среди ослов, овец и коз Ну как же так быть может В хлебу рожден Сын Божий Спаситель наш Иисус Всегда одно существо Что любви к нему И ласки полно Тельца хрупкая храня Бережет день ото дня Это мамочка твоя Мы делаем тут, наставляет Иисус всех на истинный путь. Усердно его речи звучат, изменяя и взгляд и сердце. И я хочу сказать ему все, что есть у меня, я тебе. То, что есть у меня, я к тебе несу. Я хочу послужить для тебя Иисус. Приближается ночь, гаснет солнце свет, нужен отдых и кровь. Слышу я разговор, что селений нет, где достать бы хлебов. 蚂蚁。 Субтитры создавал DimaTorzok Внешний голос в полях звучит, К Богу песня летит. Среди стада овец своих Воспевает Давид. Струн рукою коснется он, Вознесется душой, Внимает со всех сторон, Как поет пастушок. Буду славить тебя всегда, Буду петь тебе песнь, коли есть, Среди бед или радости дня, Буду славить Господь тебя. Если враг на народ придет, страхом. She's certain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 Прошу оболеть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 Иди, поговори с Иисусом, там, где лишены ты. Бог хочет с тобой общаться, стать другом твоим он рад. Лишь с Богом ты будешь счастлив, доверь свою жизнь и скажи ему да. Поговори с Иисусом, в комнату ты войди, поговори с Иисусом. Субтитры